Привет, девчонки, в зоне вещания проекта и я Юлия и сегодня мне бы хотелось поговорить с профессиональным фотографом Натальей Мыльниковой о том, как она продвигает свои услуги для того, чтобы вы тоже на себя возможно что применили. Привет, Наташа! Привет, Юля, привет всем. Расскажи, пожалуйста, какие методы продвижения своих услуг, то есть именно фотографии, ты используешь в жизни, и в интернете, и в офлайне, и в онлайне? Ну, наверное, самое главное, что вы вообще для меня открыли, это партнерство. Потому что раньше я думала, что все нужно делать самой, там я сама за себя. А когда ты понимаешь, что у тебя есть вот команда, которая, причем и ты уже привлекаешь людей, и эти люди тебе помогают привлекать других людей, и это гораздо быстрее распространяется, ну то есть это то же самое сарафанное радио, но когда с тобой работают там, профессионалы, как визажист, там или еще кто-то, да, это ну, еще быстрее все да, начинает происходить. А, ну такие как социальные сети, тоже я об этом знала, но не знала, как с помощью их себя продвигать, ну то есть. Вот. Mm. Расскажи, пожалуйста, вот э, многие девушки задаются вопрос, да, там как можно найти партнера, все того, mm -hmm. чтобы он, например, вкладывал столько же, сколько ты ты, твою же работу. Э, расскажи, как у тебя это получилось, и почему у вас такой вот получился симбиоз, хороший, что получается и тебе продвигать, mm -hmm. и люди продвигают тебя. Ну, это все очень просто, это как бы, от, открытость вообще людей. И ты находишь себе близких по духу. То есть там тот же самый контакт, ты просто там находишь человека, который занимается, к примеру, визажем, ты пишешь, ой, там, у тебя здорово получается, давай вместе что-то сделаем, там, давай там, первый раз, к примеру, снимаете бесплатно, дальше у вас уже идут заказы. И также он там предлагает тебя кому-то, ты предлагаешь его кому-то. Ну, и так и получается. И то же самое там с видеографами, с там с одеждой, с какими-то там изделиями. Ну, то есть, все так работает. А, то есть, получается, но ну, у тебя основной костяк, либо ты постоянно меняешь своих партнеров? Ну, есть основные, но есть приходящие. Приходящие. Да. И то есть получается, что ты задействуешь ресурсы других людей для того, чтобы продвигать себя, правильно? Ну, да, и так, и. И им тоже помогаю. то есть получается, что за счет симбиоза вы живете вместе и получаете зарплату правильно? То есть, девушки, никогда не бойтесь, что у вас там могут быть какие-то конкуренты, а партнерицы это всегда прибыльно, с точки зрения любой Кстати, вот да, насчет конкурентов. Вот реально можно сказать, что сейчас нет конкурентов вообще в бизнесе, потому что все помогают друг другу, и всем выгодно помогать друг другу. Всем ну, хотят этого и только с помощью других людей мы сможем куда-то подняться а ни один человек ничего не сможет ни тот который там подлянки какие-то делает он ну, как бы может подняться но он все равно упадет и, и вступает, будет да, да, с ними да, да. а смотри наташа а как ты используешь социальные сети тоже для, как, как сарафанное радио ну и как сарафанное радио тем более сейчас вот с этими перепостами это все стало еще проще нежели раньше чем пользуешься конкретно? Контакт, Фейсбук, ну, Твиттер? У меня, да, это Твиттер. Но Твиттер, он то, что из Контакта, то, что из Инстаграма, то, что с сайта у меня идет, все вот в Твиттер вещается. Сама я там ну, не очень много пишу. Это в основном контакт, сайт ЖЖ, угу. для меня открыли. Скажи, да, да, по поводу ЖЖ, потому что я знаю, что ты активно идешь в ЖЖ и активно оттуда народ привлекаешь правильно? Да, в ЖЖ вообще такое, люди очень хорошо настроенные, можно сказать, они реагируют, и они там чем-то обмениваются, Вот им вообще нравится смотреть фотографии читать жизни других людей. Ну, ну и самое там же что... да его. и там тоже много людей вот как раз находится именно вот то что мне нужно по, сф... по моей сфере а, ну контакт это публичная страница ну и перепосты опять же там других людей ну вот в твиттер инстаграма кстати очень тоже хорошо работает для, для меня недавно открытая там и для вдохновения, и для продвижения себя, потому что там очень это быстро разрастается, и даже ВКонтакте, например, не столько людей заинтересованы именно в фотографиях, потому что контакт, она там и музыка, и видео, и много чего другого. А Инстаграм, она именно точно под фотографии. Но откройте бы секрет, что там можно продвигать не только фотографии, но и все остальные бизнесы, которые действительно очень интересная сеть. Да, кстати, вот с цветами очень много связано, с тем же бизажем, со Все, что угодно можно продвигать через Инстаграм только нужно знать все какие-то подходы специальные да скажи юля расскажет да. скажи еще вот, Наташа, наташ насколько а, а, тебе раскрылись глаза нежели ты вот когда а, изучала да продвижение и либо ты вот просто ну проходила курсы да, либо ты просто а, искал бы это в интернете но сколько бы ты времени тратила и как бы вот сравни до и после ну, вы мне сэкономили <смех> очень много времени, потому что я получила сжатую, э, качественную информацию в довольно короткий срок. И мне уже не приходилось там само вот это все выискивать, само, там верничать, тратиться. Э, и изменения произошли вообще очень кардинальные, потому что до того, как вот, э, я узнала о вас, до того, как я вообще поняла, что хочу заниматься фотобизнесом. Ну, я вообще об этом ничего не знала и у меня фотография была просто как ну я фотографирую и все а тут я понимаю, что ну вот себя нужно продвигать, себя нужно продавать, и нужно уметь это подать. Угу. А, нужно не только уметь нажимать на кнопку. Ну да, да, да, и это уже на другое искусство. Это, ну то есть у меня мировоззрение поменялось, и ну, вот как раз с помощью вас оно, ну вот меня все лето перестраивалось, <edral Certificate>, перестраивалось и перестраивалось, и теперь все вот прям волна пошла, угу. ну, ну, вот, накатывает и происходит прям... Вселенная ну, всячески показывает, что ты на правильном пути, потому что она подкидывает знакомства, она подкидывает вообще какие-то совершенно невероятные там, встречи, места, действия людей, там, ну, информацию ту же самое, которая помогает ну, раз стремиться, да, стремиться к тому, что я хочу. Наташа, смотри, а ты используешь только бесплатные методы продвижения или ты пробовала и пробуешь платные? Ну, я пробую платные. Ну, и они ну, тоже работают. А, тоже работают, да. что -то пробовала? Ну, вот как раз ВКонтакте, это реклама в других группах, oh, до, достаточно популярных по, вот там, по тематике. По, по тематике, да. да? То есть, как бы, в принципе, симбиоз используешь. И бесплатные, ну, Да. То, ты же не платный. Но бесплатные тоже очень хорошо работают. То есть, да, если да если есть много видов да, бесплатной, да, да, да, да, да. кстати, Кон да. рекламы. Очень много, да, я специалист как раз бесплатное продвижение вот а, и так что это не проблема если у вас нет если, денег продвинуться можно да, и потом заработать денег и потом вложить свой тот же бизнес потому что бизнес он должен ну как бы вложение все равно все, всегда мы должны вливаться да. а, спасибо наташа за то что поделилась с нами поделилась интересной информация, я думаю что многие глаза где там можно продвигаться да с помощью чего и поэтому спасибо Спасибо да. тебе. И до скорых встреч. Пока. Пока.